Здравия всем друзья, с вами Денис Залевский и э, сегодня у нас 3 мая, э, как бы начало месяца, то есть нужно э, выполнять активность вилови. Я всегда это делаю в первые дни каждого месяца, то есть не жду там, середины, не жду конца месяца и вам того же советую. И сейчас в этом видео я вам покажу как закупиться с подарочного баланса. Uh, уверен, у многих из вас, uh, у тех, кто развивает и строит свою структуру в Велови, есть уже подарочный баланс. И на подарочном балансе есть uh, определенная сумма средств. Uh, как это узнать? Смотрите, статистика выбираем. Uh, история баланса. Выбираем подарочный баланс. И видим, что у нас тут. Вот это начисление и остаток на счете у нас 16240. 16240 рублей. Отлично. То есть, возвращаемся на мою страницу, заходим в магазин. И э, выбираем продукцию. Так, ну, например, э, возьмем Экстру Stone Blend. Blend. И Splash. Ну, это вот основные продукты от компании VELAVY. А, давайте теперь зайдем в корзину. А, так, ну тут у нас, подождите, маловато. Давайте еще добавим а, плюс один стол добавим и плюс экстру добавим. Так, заходим в корзину. Так, и как нам теперь осуществить покупку? Видим, 15840. У нас получилось, да, подходит. Смотрите, как нам теперь приобрести эту продукцию именно с подарочного баланса, а не с основного. Для этого набер... нажимаем именно на название продукта. То есть вот видим название экстра, да, нажимаем прямо на название. У нас открывается такая страничка с описанием, да, о чем этот продукт, для чего он, да, тут даже вот видео есть. И чтобы нам его приобрести с подарочного баланса, мы нажимаем View. То есть оплатить с подарочного счета, да, доступно 16 40. Нажимаем в корзину. Есть. Вот обычный заказ, видим, стоит 2, да. И с подарочного счета 1. Давайте еще добавим, чтобы было 2. Так, сделали. Нажимаем теперь стрелочку влево. Вот тут есть. Теперь мы можем наблюдать, у нас в корзине, да, видим выбранные продукты вот экстра stone blend splash и продукты за подарочный счет вот она экстра у нас появилась то есть вот таким вот образом добавляем нажимаем стол нажимаем в корзину добавляем еще сюда парочку так опять назад теперь так сколько у нас еще доступно подарочного счета, так, доступно, так, так, так, а вот 5,580, давайте бленд нажимаем на название, ну, бленд один у нас будет, нажимаем в корзину, добавили, опять назад, вот это выбранные продукты, я их могу вот так на крестик уже закрывать, Потому что я их уже выбрал и бленд я уже выбрал. <coughs> То есть у нас вот выбранные продукты за подарочный счет и еще сплэш. Сплэш у нас не попал в этот список, да? Нажимаем в корзину, все есть. А, так, опять стрелочку назад. Отсюда уже можем сплэш удалить и видим, что продукты за подарочный счет у нас экстра Stone по две штуки, бленд и сплэш. Все, и мы можем оформить заказ. И у нас спишутся деньги именно с подарочного счета. Ну все, друзья. Благодарю за внимание. Рад был поделиться с вами информацией. Далее оформляю заказ.